Дорогие друзья, мы заканчиваем наш эфир. Игорь, благодарю, это было удивительно интересно. Мы встретимся, вот у нас как бы уже по пятницам день, так сказать, прошел. Давайте вы без имен, без всего. В чем заключалось, вот совсем недавно вы провели консультацию. Ну вот человек, который пришел на консультацию, остался, как я знаю, очень доволен. Что было рассматривалось и что какой вывод можно было бы сделать за человеку, когда вы рассмотрели конкретную ситуацию? Да, буквально пару слов. Ну, классика, то есть запрос был, мне важно понять, правильно ли я проживаю свою жизненную программу, да? И как бы были определенные конкретные вопросы: стоит как бы менять фамилию, не стоит потом, а как вот насколько можно быть уверен в финансовых перспективах, да? потому что ее интересовали. Также личные отношения там определенные моменты были. И мы, я составляю карту, да, составил карту, мы посмотрели вот эти жизненные циклы, посмотрели связанные с ними уроки, возможности, препятствия, разобрали кармические долги, вот, кармические программы. Все, человек увидел себя в да, настоящем, и самое главное, увидел свои перспективы, потому что. Анализ карты показывает, что человека ждет в том случае, если он правильно решает свои задачи. Поэтому разобрали конкретные задачи, как они должны решаться. Также нашли ответ на вопрос, стоит меня фамилию или не стоит, что будет в случае перемены, что будет, если останется та фамилия, которая есть. Затем... Посмотрели специфику задач, связанных вот с семьей, с близкими отношениями. И, конечно, по финансам прошлись. То есть какие перспективы, от чего они зависят. И как вот в настоящем нужно действовать так, чтобы быть уверенным, что успех будет только пребывать. Да, Потому ну, что карта очень интересная. Да, ну, любая карта – это уникальное сокровище. Посмотрели личный календарь, то есть посмотрели как бы задачи на этот год, задачи на перспективу. И вот все прояснилось, то есть человек получил все ответы на свои вопросы и увидел главное, как вот в настоящем, что нужно изменить да, в своей жизни для того, чтобы быть уверенным, что в будущем меня ждут только лучшие перспективы. Ну здорово. Ну, видите, это сейчас Игорь объяснил, как, какие вопросы можно проходить в процессе консультации, какие вы могли бы ему задавать. Поэтому, если есть такое намерение, скажем, в личном каком-то контакте, я вам сейчас еще раз напишу нашу электронную почту. Это «Сангейтс Центр» gmail.com. Ну, еще раз я хотел бы напомнить о том, что у нас есть веб-сайт, веб-сайт, на котором, в принципе, готовый курс. Две, две, две стадии этого курса. Первый – базовый курс, второй – для продвинутых, а для преподавателей идет работа, потому что, в общем-то, Игорь обучает своих учеников, которые проходят, и консультации. Кстати, на курсах и консультации будет, разумеется, освещаться личные какие-то параметры человека, ну и возможности его или ее участия в качестве преподавателя в нашем же университете. Как вы знаете, довольно много людей у нас присутствует, 50, там, около 6 тысяч пока подписчиков, поэтому желающих будет достаточно много и прийти, поучиться, это было бы очень неплохо. Вот. Я напишу, это у нас первый веб-сайт, так сказать, который все, наверное, знают, там курсы, которые уже прошли. А вот сейчас новый, если я не ошибаюсь. Вот он такой. Там есть медиа. Все, все, благодарю еще раз, всего доброго, до новых встреч. Да, благодарю Майкла, благодарю всех слушателей. До следующей встречи.